Ух ты, и снова я, Александр Кривола, печенеки. Ребятка, цветы, люпин, многолетнее растение, разводится семенами и делением куста. Что интересно, здесь такой цвет, а здесь такой Люпин. Люпин. Это я снимаю цветы у соседей. А раз у соседей есть, будут и у нас. Попросим семена. И посеем. Ну все, ребятка. Всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр кривола Печеники, цветы люпин, многолетние растения.